Приятного просмотра. И сейчас во главе Украины зомби. У них нет мозга. Какому еще Ты что дурак, что ли, мент? Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Вы кто такие? Я вас не звал. Я... Ты втираешь мне какую-то дичь. Но это не точно. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Но это не точно. Баке нормально? Нормально все? Да ебись, Логично. Неправда. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Никакого Меня Потом не дали. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию. Но делать этого не стал. Вот он, вот она рыба моей мечты, вот она, вот она. Ясь! Ребята, ясь здоровенный, здоровенный, Ясь! Эхо гуляет. Это разборка пиздорская. То, что вы увидели, называется мем. Но это не точно. Полностью. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Заебись. Четко. Это, конечно, неправда. Вот с этого Но, скорее всего, это какой-то заговор. Фраги, Я вышел в интернет с таким вопросом. Логично. Не правда ли? Скорее всего. Но это не точно. Заебись. четко. Я ловлю себя на мысли, что где-то уже это... Но это не точно.